Я родилась в Израиле. Ее иврит, э, на моем мнении, очень хороший. Совершенный. Но я э, выбираю говорить на иврите. וייטי תרגם אותי לרוסית בגלל מטרת של חזון חזון Видение. חזון זה מה שלפעמים когда человек получает видение, הזה, и он соединяется с этим видением, он бежит вперед. Иногда в мире uh, мы получаем очень красивые, uh, красивые примеры. Как споймать видение, получить видение, и как идти за ним. Я очень вам рекомендую просмотреть фильм. Я не помню его имя, но найдите в интернете. Это Макдональдс. А, это про того парня, который основал Макдональдс. Кто из вас никогда не ел в Макдональдсе? Три okay. человека. <laughs> На здоровье. И это не очень здоровая еда. ну там есть салат из курицы, это нормально. И, конечно, много кока-колы, это хорошо. Этот парень начал свою империю в, 50, в 52 года. 52, в большинство людей в возрасте 52 уже смотрят на, на пенсию, на 67. Чтобы понемногу убавлять uh, действенность. Но этот парень, он поймал uh, видение. И он... Преуспел. Когда у вас будет возможность, посмотрите этот фильм. Я сегодня буду говорить об э, самоиндификации. самоиндификации. Кто мы? Кто мы, как э, евреи мессианские? раки мы только евреи. Мы рождены от еврейской матери или еврейского отца. Может, мы стали евреями, мы приехали сюда и соединились с евреями. מי אנחנו? kto אני חושב שיש הרבה אנשים. Я думаю, что есть многие люди. שלום צליחים למממש. который не могут uh, исполнить свой uh, свое назначение. תפסת, потому что не до конца поняли кто вы. кто ты в Израиле? Как э, мессианские евреи. Я что я Сегодня точно э, я не дам все ответы. Но я бы хотела, чтобы мы, как старейшина общины, э, дали урок за уроком, как найти... Э... Как найти вот это призвание? Я вышла замуж за еврея. Может, мне нужно пройти Гиюр? Чтобы в паспорте была печать. Какая печать? <решил> Еврей? О, Гер. Или э, Гер? <решил> Кстати, какую, какую печать ставят? <решил> В новом в новом паспорте израильском всем написано израильтянин. Но если вы uh, получаете распечатку из МВД, то скорее всего, что даже если сделал геор что если сделали гью там не написано «еврей», там написано «ГЕР». Значит, вам дали маленькую скидочку. Со словом «ГЕР» в паспорте все равно нельзя выйти замуж за еврея. Я сегодня начал э, э, собрание с объяснением стигмы. אנחנו, زомби, мידה, התרגלנו, Иногда мы, как зомби, получаем какую-то э, информацию. информацию и мы привыкаем к этой информации. و... Mm -hmm. И нам нужно открыть глаза. Тебе нужно пройти гиюр. Какой Гиюр Гиур ортодоксальный? Реформический? Может, мессианский? Что это от одоксанных Полгода учишься с раввином, а потом нужно сказать «я больше не верю в мессию». Может, нужно пройти светский Uh, בריחוב. переспать несколькими людьми на улице. אז אתה ישראלי את מיאחז? אז אתה ישרא значит значит ты израильтянин на сто процентов? комува נא נים דבורת ציימ סרקז? это это с сарказмом. מֵהֶם? кто ты? אִם אָתֵם חָשִׁיבִים שֶׁרָחֵל שִיתְחַתְּנוּ אִמְחָד מֵהֶם. Us, Может вы думаете, что Рахель, которая вышла замуж за одного из патриархов, у Ривка, у Лея, или Ревека или Лея, они прошли равнинистический гию? В, в, в первом веке были 15 uh, разных um, направлений в иудаизме. Садукеи, фарисеи, Исеи, геленисты, ироди, и еще меньше. И еще меньше. Как, кому из них обратиться, чтобы быть какой гиур сделать, чтобы быть э, евреем? Эх лимцо цмеха. Как найти себя? Эх, рут. Как Руф Муавейка стала, стала еврейкой? Муавитянка. Спасибо. помнит, как она стала? В какой ещеве научилась? Она схватила одежду матери и ее покойного мужа. И провозгласила, Твой народ мой народ, а Твой Бог мой Бог. И она сказала, Твое видение, мое видение. Как понять, кто мы, чтобы избавиться от стыда? избавиться от стигмы, как быть свободными людьми, в свободной стране, и провозглашать истину, которую Бог нас благословил ей, я немножко похвалюсь. Яир и Элихен они играют в, в, в юной филармонической э, Израильской э, израильском Оркестре. Это 110-120 детей со из, из, из всего Израиля. ואני זוכר שأتي там בירחט בארצה אחד ששמשלה מוזיקאים, שANNEL מוזיקאים. יא помню, мы были как-то на на музыкальном на музыкальной лекции вместе с ними. Я не музыкант. The ישראל ישו למים ישראל, למים שלושי מехים, שלושי מלדינק, מוחים. И спикер говорил, что во всем Израиле есть, может, 150, 170 сто детей, как как вы, которые пришли к этому уровню. В Израиле сегодня 9 миллионов людей. 20 тысяч из них. Shekiblu, itgallu, be be И вы среди них, из 20 тысяч, те, кто получили совершенную истину про мессию, которая восстала из мертвых. ויש כמו ענוגות דварים שיאخذו צריכים לחקור ולחקפס. וконечно יש другие вещи которые нам нужно כופать וискать. אבל זה ימתה בסיסיה גבו אביותה. но это самая э, базовая э, истина והחיגוע. и самая высокая истина, שאתם, которая что вы. וודיס רימאלע ישבי קולי ישראל מודאי מלה. и еще двадцать тысяч э, людей в Израиле они знают это и большинство из нас все еще стесняемся и не знаем кто мы что с этим делать ופה, тут и там мы можем может быть поделиться э, поди... поделиться э, но ну, тут но мы всегда э, встречаем э, Страх. Страх. Пахат, пуша, Стыд Кто мы? Они Я хочу прочитать. Несколько стихов из Ремии. 35 пятая глава. Слово, которое было к Иеремии от Господа, в одни Акима сына Йоси царя иудейского. Иди в дом рехавитов. Рехавиты, по всей видимости, рехавитим зелюаю канире иудим. скорее всего, не были евреями. Они, скорее всего, были как наши бедуины. Они жили здесь. И я uh, Yeshua... Иисус Навин не, не Люди прогнал Рожи, их, беканаан, потому что не были, они не были среди семи проклятых народов в Ханаане, и, и вот что написано, иди в дом рыхавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял я за сына Иреми, сына ваца, и брать его, и всех сыновей его, и всех дом и весь дом Рыхавитов. и привел их в дом Господень в комнату сына Ванана, сына Гадали, человека Божия, который подле комнаты князей над комнатою Моасея, сына Селумова, стража ухода, и поставил и поставил перед сынами дома Рыхавитов полные чаши вина и стаканы и сказал им: пейте вино. Бог сказал ему, сделай такой э, эксперимент. Э, и на пир э, сынов Рыхави. Э, сделай, сделай там э, много мяса, и чтобы было тоже вино пить. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Йонадав, сын Рыхава, Отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, ни вы, ни дети вашего век, и домов не стройте, и семян не сеете, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во всей жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странники. с 12-13 стиха. И было слово Господне Киремии. Так говорит Господь Саваот, Бог Израиля. Иди и скажи сынам Иуды и жителям Иерусалима. Неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь. Слова Иоанна Дава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются. А что я сказал вам, вы не исполняете. А им анахну медобрим польянь. А им э, говорим, ли, говорим ли мы о, о вине? Кому Нет, конечно. Я просто хотела вам показать картину. Эх, как один клан. Кибель получил какое-то безумство своего, своего праца. И uh, тот отец сказал, сыновья мои, не пейте вино. И они это услышали. Они это приняли как благословение, выбор. выбор. Приняли это и они живут так а вы сыновья Израиля то что я вам говорю вы не слишком хотите принимать эти услышали человека и согласились а вы слышите от меня творец мира кто мы? Я думаю, что каждая местная община это как э, клан э, сыновьев Рехавовых. Есть то, что принято на, у всех, во, всех, во всех общинах, во всем Израиле. И в обычном Израиле. А есть то, что характерно только нам. Только Шавецьон. Почему? Потому что у наших старейшин есть вывих. Вот так мы поняли как в каждой семье, есть э, вещи которые они одинаковые у всех э, семей, но у каждого из них есть свой бзик, я могу это не любить то, что происходит внутри одной семьи, я могу говорить против этого, но я не могу изменить. И намного лучше это принять. И тогда ты в мире со всеми. Ты это, конечно, можешь исправить, если это э, греховный бзик. Но, Но если это только просто стиль жизни, то тебя нельзя это трогать. Ты не можешь ничего сказать и сделать. Я сейчас буду говорить о несколько наших бзиках. И я очень вас прошу, послушайте меня. По-моему, это должно влиять на наша самоидентификация. Что характер Charakter... отличает, Charakter. отличает Charakter. нас yeah. как uh, мессианские евреи сначала наши уста и наши дела должны быть в одном uh, в одном направлении не дел... не говори что-то одно а дело другое мамаш Сейчас пресса говорит об всяких решениях Натаньяу, и что-то очень интересное они сказали. Они сказали, что в интервью, когда его спрашивают на английском, когда его спрашивают на английском, он отвечает по-другому, чем когда его спрашивают на иврите. Потому что когда, ну, вроде большинство э, израильтянов, да, знают английский но они не, не воспринимают то что, они, то, что он говорит на английском. То есть, он что-то обещает американам, американцам, а нам что-то другое обещает. Его жизнь очень тяжела, и нужно за него молиться, как и написано в Новом Завете. Молитесь за, э, за правительство. Но אנחנו, мы простые люди. И очень важно, чтобы наши слова и наши действия были в одном направлении. Потому что вы и без очков можете увидеть, что религиозные персоны в Израиле тоже делают не так. Говорят одно, говорят uh, делать другое. Поэтому очень важно, чтобы мессианское uh, движение, אומרים, עושים, עושים, чтобы мы uh, делали то, что говорим, и говорим то, что делаем. Это одно из вещей, которое должно нас характеризовать. Вторая вещь. Вторая вещь. <ан> Я не много раз, но иногда учу детей здесь в общине. И я заметил. И это меня очень напугало. Они очень умные дети. Большинство из них очень... Уважительный, уважительный, вежливый. Но не хватает двух вещей. <реклама> Угадайте, что. Ну. Шней дворим. Две вещи. Сафа Иврит, и знания Писании в мессианском формате. В формате. И я был удивлен, что дети, которые здесь родились не слишком сильны э, в иврите. Я не осуждаю. Я сам стесняюсь. Я приехал в Израиль в 22. И мне не удалось выучить иврит хорошо им хороший я очень стараюсь но те кто здесь родились из первого класса здесь учатся дорогие ребята я очень хвалю вас за то, что вы пытаетесь научить детей еще один язык, это русский. Но выкладывайте усилия, чтобы ваши дети... Чтобы ваши дети были на 100% свободно говорящие на иврите. Да, большинство из нас говорят на русском дома, но дайте э, ободрение вашим детям. Молитесь об этом. Я ни в коем случае не осуждаю. Но мы здесь, в Израиле, не растим. Русский фронт. Может, я немножко переборщил. Может, состояние настолько плохое. Но я говорю, что мессианское движение в Израиле должно характеризоваться не только прамелинельностью, но тоже ивритским языком. Пожалуйста, услышите меня, особенно де, э, родители маленьких, маленьких детей. Потому что без иврита нет того, что то, что называется любовь к земле. Может, вы слышали историю Елиазера бен Иуда? Он приехал в Израиль с идиш. Они знали все языки, кроме иврит. И, и все uh, смеялись над ним об, uh, о том что он очень хотел uh, uh, возобновить иврит uh, его обсмеивали бросали мусор на двери его дома בבית, но они в доме они решили и говорили но вы, наверное, слышали об Шимон Перес. Он тоже говорил с русским акцентом. Нет чего он. делать. И управлял большими uh, проектами в Израиле. И uh, акцент. акцент это не проблема. Боя проблема, когда не знает иврит кשה יודע ייברי? כשאתה знаешь ייברי? וכאשר אתה קוראת תנakh ביברי? וכאשר אתה читаешь писание на ייברית? כשאתה שומע, так שיבוליתו? Когда ты слышиш? תשמע מיקרה, מוזיקו, פיסание. אתה פשוד תופס דברים שבסופה אחר אתה לא תופס воспринимаешь вещи, которые в другом языке ты не воспринимаешь. Evet, мы видим, <lad> eh, я с Ниной еду в машине и очень вместе музыку писания Таме Мика с... Я бы Бытие. Бытие, первая глава, первый стих. И я просто ошеломлен, насколько я не понимал то, что там было написано. А я уже много лет учу э, священное писание. אני פשוט רוצה לודד אתכם ללמדי לדחקם או לודדי לדחקם ללימוד ייברית. Я хочу вас ободрить учить или ободрять ваших детей учить иврит. Если רצון. У меня есть хотенье. У меня есть желание сгруппировать детей, чтобы учили английский раз в неделю. Когда приезжают к нам всякие друзья с границы. Женя, Дима, Юля, они, Шломо то здесь только 10 человек, которые с ними говорят на английском. Мне бы хотелось, чтобы все дети с ними говорили, общались. Но сначала, чтобы они споймали вот этот священный язык. Вторая вещь, которую я хотел сказать, особенно родителям, если вы, если вы думаете, что только по Шабатам в Шабатной школе дети будут учить писание, это ошибка. Вы должны их учить. Я очень рада слышать, что у моего сына, у младшего, он общается с его учителем по истории об писаниях. И они противники один другому. У него недостаточно, на мой взгляд, но он копает. Он копает и ищет э, вещи, которые связаны с нашей верой. Иногда спрашивает меня вопросы, которые я сам не могу на них ответить. הורה, я прошу каждого родителя. שלנו, потому что это на самом деле будет характеризовать нашу самоагнификацию. Говорить с вашими детьми не только э, про путь мути. но говорить тоже об Ветхом Завете, об Новом Завете, о практическом использовании, чтобы дети тоже поняли, как использовать эти вещи я начала встречать проводить урок со старшими мне это очень интересно что-то у нас не складывается в последнее время но мы будем продолжать мы עםם מומחים, מומחים, מומחים. мы с ними учим намного вещи намного глубже, чем мы здесь учим в общине. и я очень рад, что некоторые из них очень за. как лицо нашей общины. No. Э, как, как лицо э, везьянских евреев. Я не хочу сейчас говорить о теологии. Потому что мы все время об этом говорим. Это само собой. Мы э, доверяем э, э, авторитету Писания. Мы верим в мы, конечно, верим э, в искупление только через Иешуа. Мы тоже знаем и уповаем то, что Бог Он единственный, властвующий над всем. Э на всей вселенной. И я тоже сейчас не хочу говорить про кашу, то, что мы не едим свинину и всякие морские вещи. Я хочу вас ободрить, как сыны рехавитов. Которые сказали, мы не пьем вино, потому что наш отец сказал. И это наше направление. Мы можем жить без свинины. Я более 20 лет уже не ем свинью и все хорошо. Это возможно. Это очень сложно. Ты чувствуешь себя как партизан, который живет под землей. Эх, они бли сала. Как я без сала. Эх. Как? Можно. Купи баранину. И вы увидите благословение. Я не хочу говорить об этом слишком много. И я не хочу слишком много говорить об ä, праздниках Израиля и об Шабате. Я уверен, что среди нас есть люди, которые сказали себе, я буду это сохранять и видеть благословение. И есть благословение. А есть те, которые еще не достигли этого момента чтобы Бог нам помог освободиться от стигмы, Изб... избавиться от идолов и от скверны. Еще одна вещь более длинная. Исход 12 глава. 48 стих. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежу у него всех мужеского пола, и тогда он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. Они бен я хочу сейчас говорить к тем, у кого супруг не, не еврей или еврейка. Есть такие между нас. И иногда я сказал уже, что иногда эти люди полны стыда. Кто я? Пахот. Они шаяхли Страх, принадлежу я этой, этой земле. Может, мне нужно пройти гиюр? Я думаю, что одна из э, худших стигм, которая существует сегодня, на, к это сожалению, это ультраортодоксит ксальная подход к вопросу иудаизма если человек стоит и говорит твой народ мой народ твой бог мой бог и укреплять это во имя еще мисссси Потому что он плотик крови Израиля. И говорят, я хочу. Я хочу погрузиться в эту Культура. культуру. Лесофа. В этот язык. Я хочу поймать эту uh, точку зрения. Я хочу и решаю идти в этом направлении. אומר, И после этого я скажу Амен. Человек принадлежит. И это точно как э, рождение свыше. Какие характеристики есть у рождения свыше? Кто-то знает? Это единственная характеристика, измениться. И это правильно. Если человек говорит, что он верующий в Иешуа, и даже знает Писание, но его жизнь похожа на некошерную свинью, то ничего с ним не произошло. Но если он изменяется, то он рождается свыше. А если человек говорит, я еврей, это не важно, что там написано в МВД. Израильтянин, еврей или гер. Или вообще черточка. Потому что Митархин. перед Всевышним мы ходим. Если у тебя, да, есть изменения, и мы это видим, у человека есть понимание о книге Торы, Есть понимание об э, Из, Израиле как часть э, исправления мира. И кто я в этом, в, в этом э, присутствии, э, в статусе? Uh -huh. То ты еврей. Uh -huh. Ты намного больше еврей, чем тот, кто у него написано в документе, что и отец и матери и еврей. И он Багуа. Он сидит в Гое в... в Индии. И он курит травку. И говорит Хари Кришна. Ты, кто живет в Израиле и возглашает Иешуа как Мессию, ты еврей. Вы должны сказать сами себе, если у вас есть стыд, Изгоните. Изгоните это от себя, это как э... бесенок. бесенок. И будьте свободны. Я хочу сказать еще одну мысль. У меня недостаточно было время сегодня. ‫מתי פרק עשר. ‫נפיסנו... ‫אתה נפיסנו ומצפיה, ‫דесяתה גלבה. ‫מפסוק עשרים ושלוש. ‫דוадцать, דוадцать רתי סטיח. ‫מתי עשר, עשרים ושלוש. ‫דסת, דוадцать три. ‫ואם הרדיפו אתכם בעיר אחד, ‫נוסו לעיר אחרת. ‫כי אמן, אומר אני לכם, ‫לא תוכלו לעבור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 что я вижу одну ошибку, которую мы совершили в последних 18 лет, даже не ошибка, это просто не было открыто, потому что мы были заняты другими вещами, и одна из истин в Писании была просто скрыта, вы знаете, что мы как община существуем с... Э... Э... Года. И есть вещи, которые мы, да, хотели сделать, и во многих мы преуспели. А есть вещи, которые мы не хотели делать. но Бог нас äh, уговорил это сделать. Я никогда не хотел äh, заниматься äh, гуманитарной, гуманитарной помощью, например. Не хотел. Что Хотел, чтобы кто-то другой это делал. Но Бог нас заставил, я не знаю как, но мы в этом. И как община мы э, развились. развились. Конечно, есть недостающие вещи. Тамид есть. Всегда будут. Ты, если, если как здоровый человек, вы смотрите на свою жизнь, всегда есть что исправить. Но одну вещь мы один раз сделали, и, просто, и потом как-то забылось. В 2004 году мы открыли новую общину в Нацарете Элит. И это то, что написано здесь. Идите в каждый город. И в 18 лет мы были заняты только нашими проектами, которые здесь находятся. И я начал сильно чувствовать что, что нам нужно сильно молиться, чтобы все молились, чтобы Бог нам дал инициативу и чтобы показал нам на правильных людей чтобы открыть еще одну общину где-то вблизи или вдалеке, я не знаю где и обычно это нелегко местной общины но спасибо богу что среди нас выросли люди с помазанием с пониманием марти и как и сказал дом рыхья они были богословенные в ихнем в их откровении и я думаю, что Бог дает откровение, начать что-то новое, чтобы люди, которые далеко, которые не могут прийти сюда, будут собираться там. Я хочу у вас попросить помолиться, я еще не до конца понимаю, чтобы Бог нам дал направление. Пожалуйста, встанем. Господь наш Небесный. Кудышь, Я молюсь, чтобы Дух Святой нас э, направлял. Я прошу, чтобы ты нам дал направление от тебя. Я прошу тебя, Небесный Отец, чтобы мы освободились от страха. А ты освободишь нас от идолов, метумах. от скверных. Я <ridden> молюсь, чтобы ты нам позволил смотреть новыми глазами на все окружение. И помоги нам быть свидетелями Yeshua, дети и ученики его. Amen. Amen.